Алексей Николаевич Толстой. Сказки. Русалка В льду дед Семён бьет прорубь, рыбку ловить. Прорубь непростая, налажена с умом. Дед обчертил пишней круг на льду, проколупал яму, посередине наладил из льда же кольцо, а внутри его ударил пишней. Хлынула спёртая, студенная вода до краев наполнила прорубь. С водой вошли рыбки, сниток, малявка, плотва.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 «Стал щи с нитков варить. Горшок валится. Чадо напустил. Вдруг чихнуло. Кот, это ты?» — спрашивает дед. Глянул под решето, а у русалки открытые глаза. Светятся. Пошевелило губами. «Что это ты, дед? Как чадишь? Не люблю я чаду. «А я сейчас». Заторопился дед, окно поднял, а горшок с недоваренными щами вынес за дверь. «Проснулась? А я тебя было за щуку опознал». Половина дня прошла, сидят дед и кот голодные.